Даже я таза, не конечно Нет, не нет, слышал Нет, не Ну давай я таза, давай таза, повторю Давай я повторю, а потом ты Давай, давай, давай Давай, давай, давай Давай, давай, давай Ну оператора выключи он даже не играет нахуй, он даже не снимает. Нет, он, ну, у меня тут запись снимается нравится. он Все даже не идет. снимает, он Но даже ведь, не снимает. Да О, мне он. не сложно удалить это не и как бы. Чемный экран нахуй, который даже не снимает нахуй. Нет, Просто нет, это, знаете, это там, нет, нет, слово нахуй не полюблю эту хуйню вообще. Он, Господь, он снимает. Что тебе мешает? Мне вообще ничего. Да хочу. Я, я, тебе что тебе Кайлер не знаю. А в чем дело-то тогда, нахуй? Я да не знаю, нет. кого там вы, блядь, я не знаю, там чем-то раззадужили себя, чем-то раз чем чем тебя раззадужили Нам нужно немножко обстагироваться от этого всего От чего? От того, что вот мы сейчас с тобой, о чем мы обсуждаем, а от этого нужно немножко обстагироваться Что в твоих руках? В смысле, блядь? Потому что то, что мы обсуждаем, это в твоих, я в в твоих сам... руках Я молчал Нет, я имею в виду, что, блядь, я... Слушай, смотри, смотри, короче. Поэтому, блядь, да. я не видно, что, блядь, то, что мы обсуждали, это в твоих бай. руках нахуй. Бай. Поэтому вот мы заткнулись, все нахуй. Хорошо. хорошо вот хорошо, так, так вот нахуй. Хорошо, ну допустим. Вот ну, смотри, ну, ну, непричастен. Непричастный вообще. Вот. Вот. Чисто ну, сложили звезды, блядь, мы пересеклись. Накидай. Не, мне прикольно. Я, мне тоже прикольно, По кайфу, Пообщались, кайф. Если бы был бы варик в дусь, мы бы, блядь, сделали круче. Ну смотри, братан, я тебе говорю, что. Не факт, не факт, братик. Не факт, бродит. Ну да. Со своим не было нахуй, не факт, что было бы лучше. Гудини. Ну, вы, да, Гарри де да по, что факту? Нам, что по факту, нахуй. Было бы не крыша, не факт нахуй. Слушай, на самом не деле не факт нахуй. На самом деле, Надо я... с земляком я... состыковаться на Знаешь, что меня... Такое? меня не любят, что такое? А Знаешь почему? Во за, за то, что я по факту ебатен не, не Нет, за то, что сейчас я по фактам не Ты сейчас ты на качели, нахуй, у тебя девчонка рыбит, У тебя все получается Уже всё сложилось? ,付ок. Да? Ну просто, блядь Нет! Дай это другие Ну, нет, ну как бы Ну как нет, тебе? да? Нет, Тебе? Да. Нет тебе? Да. Нет -то -то. Хорошо да. Хорошо Солнышко Да не надо, солнышко Солнышко не трогай вообще но с тобой жизнь разговор с не так